Сейчас нам ведут в игру так. умную собаку, которая нас обыграет. Она будет девушке подсказывать. Да, конечно. Это Джек Рассел, да? Да. Ой. Мать, и давай тут тормозись. Нет, не нервно. Так, нам бы еще а. поводить одного. Слушайте, а он дома прыгает по диванчикам, по этим. Ну, без команды нет. Нет, да? Ты крученный. играть будешь? Парниш. Пошлите играть. И бомбинтон не воткну. А здесь четверо он только, да? Да, да я сейчас стать а. могу. Каждый. Любой, любой фигурой Фигуры. да но сейчас сразу там подсказку к концу игры ваша задача чтобы у вас осталось как можно меньше вот этих квадратиков желательно все квадратики вот каждый квадратик здесь желательно все это садить сюда на пол. то что? есть заполняется угла да сейчас объясню сначала ставим заптовым квадратик. квадратиком ага. Да. Вот. Теперь такая штука. Ходим по очереди. Например, вы первый, да? да? Вы ходите, я сейчас, любой фигурой. Ставить нельзя вот так. Ставить нельзя вот так. Соприкасаться со своей фигурой можно только углом. Со своим цветом. С чужим цветом, если вот тут уже там построено, построено кто-другой, да, пусть у меня хоть вот так вот соприкасается, ничего страшного. Mm -hmm. Но со своим цветом я обязательно должен mm -hmm. да. Моя задача, чтобы у меня к концу игры не осталось этих пешек. То есть я должен как-то заполнить поле, найти где-то везде эти лазейки, чтобы заполнить все это поле. Понятно, да? Mm -hmm. Но точно не Советую, mm -hmm. Советую изначально ставить, ну, сразу подсказочка, да, изначально ставить фигурки где больше, большее количество квадратиков чтобы конце игры надо их тогда, чтобы как сортировать тогда что для карта нет это просто сейчас поймете в ходе игры там не И надо сортировать <coughs> ну что поехали Конечно, давай. так сердце давай мы молодец это то А кто там? Что собака? Вообще не умею в этой игру. Не все первый разыграть. Заздние... Сни, Вот тебе, да... Ага. Слышишь, я так... Так, друзья, да? Можно то же самое, наоборот, так. Как нормально? Вс, когда положил? Я сейчас. А? А ты своей не касаешься? Да, она от своей касаться. Да, она нуждается в обязательной своей. Да, да. Да, конечно. У, блин, тут дня то ладно. Как бы здесь... Как бы... Так, начинаются я тактические была. сложности, а, Да. фишек много, места мало. Давайте, давайте. давайте Илья. Нет, подожди, сейчас а, я ищу. Да. Я ищу так, чтобы было... Так, теперь надо хотя, думать, теперь надо думать. Хотя это тоже. Так, стоп, это, а мы к только можем, да? Да, а вы, вы поставили? Сюда. Нет, я потом к ней не смогу поставить. Так, Так, я взял... Так, И так, так. Надо так <свес> кто ходит? Я хожу. Так. <свес> так, так, так. <свес> Смотрим. Так, не лезет. Я так, не лезет? Выше можно было поставить. Так вот. что кто играет без меня, да? Танюш, ты Сейчас. Да ты? ты уже поставил? Да. Сейчас. что, что Сейчас. Главное на камеру снимать. Да. Потом посмотрите, где вы допустили тактические ошибки. Да. да. Уже. Я теперь поняла, как играть. Я жестко нюсь. Игра называется блок. Да, я понял в принципе. Да, вот такая игра. Это тоже отлиптаная игра. Липкаш парк представляет. Нет, а игра тача. Ну понятно, чья-то. Лифтонская. Лифтонская. Как можно? Не... Так, сюда не получится, да? да. Угу. Надо как можно сильнее раскидать свою фигуру. Да. Не видно, да? Ой, зря что-то Да <свист> вот, <свист> вот мы же не знаем. Вот это вот взял? зря сюда. Да, очень зря. Да, ну да ладно. Нет, нет, ты вот смотри, думай. Тебе вот сейчас еще то еще надо делать. Я бы там весь взял бы хотел. Что тут думать, привести вот... надо? Ну, ладно. Что, тебе, менять? Ну что, можно менять? Ничего страшного. Тут тоже пятерку можешь поставить, понимаешь? О, во какой шикарный ход. Ну, ну, Оттуда сразу пойдет тройка, никто не займет мое место. У тебя здесь освобождается сразу еще место. Так. Так. Понимаешь, так, да? Так, там тоже зажат оказался. Чуть-чуть не легла, да? Как Отлично. Круто. Круто. Так, точно. Разбирание банк 7 у каждого. Во. Во. Да. Спасибо. А ч, кто сейчас? Ты сходил? Я сходил, Серега, давай. Когда нечем сходить, пропускаем ход Вы, когда... Да, бывает и такое. Кстати, Сейчас так отпустим собаку. Чайная. Я думаю, он не проходит, даже его много. Ладно, да. давай. Да. Вот сюда я сейчас нас поставлю. Так. Я по-другому поставил. Да, точно. Так, у нас пристроено. Вот ну, сейчас платформ. Платформ. подожди, да, мы уже платформ. доигрываем. Так, сюда ставлю, да, папа. А, а? а блин, ну вот, не вот вот успеть. Заняли мою. Мою дырку заняли. Так, ладно, смотрим дальше. Дальше я хотел. Вот сюда. А, так, я не могу, да? Так, я могу это. Вот сюда вот. Я еду. А, так, куда? Все, много. Да нет, сюда. Можно я. Вы какой-то профессионал в этой игре, да? Ну нет, просто когда начинаешь играть, по поскольку... Так, ну что, это мы сюда так-то можем втиснуть не можем сюда втиснуть. Нет, я втиснуть потому что конечно можно в так значит так а это получится. у меня нет здесь но ну, здесь мне никто не мешает сюда вот. нет там надо сюда получится. зачем это я сюда поставлю спокойно а сюда трешку можно поставить трешку а туда трешку тоже можно поставить да а, ну хорошо да здесь так есть хотите. так как то было вот так да, да. здесь у меня еще появляется дырка ну, для этой как раз Дай. да тогда сюда трешка сюда это вот эту фигню еще надо пристроить давай, а она должна была быть здесь на меня опередили вот это знаешь вон там дырка есть большая вот сюда влезть а, а так, сюда, так, а, так, сюда? Так. так значит у меня тогда вот это встает квадратную модель только сюда и ну, можно ну, да, так, не так, не так, не так. Первый чемпион у нас, почетное четвертое место, нет, почему, какой же лузер, так, нельзя так говорить. Считаю. Ну то у вас есть собака у папы, собака с гуляка. Собака, собака, хочу гуляка. Мне, походу, тоже... Так, сейчас. Горда. Да, сюда некуда. Сюда тоже. Да. Время выхода из игры. Потихонечку у всех началось. Так, а я себя тоже особо не вижу. Но вот у меня я есть. У меня получается тройбас сюда можно поставить. Большое, похоже, никуда не воткнуть. Серега. Что, я опять ну, да, Все, победу. чемпион. Серега-победитель. Дождитесь. У тебя уже Серега. меньше осталось всех. все равно никуда не пихнешь, а Вот эти вот две ты по-любому, придешь, да? да. Единственный вариант, где было прихнуть, на все площадке есть только одно место. Но сюда ты уже да. не берешь, я тоже думаю. Это одно место. Все. Вот будет. наш чемпион. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! А, еще полезно. Вон еще, запнул. Красавчик, Серега. Заслужил как ты играл? Мегамозг. Вы поняли, как играть. Да. А, а теперь, как говорится, полный бар. Ну, все Им. уже понимают. Ну, не могу, мне собаку не надо не играть. Пойдем, да. Ну спасибо вам. Вы Ой, простите. А вы здесь еще ну, долго его. будете работать? Вот последний день. Спасибо Липкну, что научил нас играть в такую игру. Играйте в игру блокус. Это, это вам не Тетри за компьютером. Здесь думать надо.